Здравствуйте, меня зовут Ирина Бухарева. Я эксперт по поиску предназначения по вашему собственному почерку. Предписано.ру В этом видео я хочу с вами поговорить о глубинной мотивации. Все мы знаем, что для получения нашего предназначения нам очень часто не хватает именно замотивированности. Возможно, даже путь выбран правильно. Почему же тогда очень часто не хватает сил? для достижения, где вообще они берутся и где они находятся. Прежде всего я хочу сказать о том, что существует врожденная и приобретенная мотивация. То есть это две те вещи, которые должны, если все происходит нормально, они должны гармонично между собой сосуществовать. Как мы понимаем, врожденная, мы ее можем увидеть в нажиме и в движении почерк. То есть сильный нажим – это наша сильная внутренняя энергия для достижения цели. Если такой почерк при этом обладает скоростью, то обладатель такого почерка – он активный и очень деятельный человек. Он действительно замотивированный, самомотивированный, что самое главное. Чем слабее нажим, тем меньше внутренней энергии. Есть почерки, которые… Совершенно безнажимные, то есть легкая тоненькая-тоненькая-тоненькая нить. Вот здесь, конечно, будет нужна помощь, нужен такой волшебный пендик, чтобы человек все-таки стал, чтобы человек все-таки начал что-то делать, и у него, наконец, стало все получаться. Но когда есть предназначение, когда оно уже действительно найдено, то... Человек замотивирован априори, он встает, у него глаза горят, и он понимает, для чего он это делает. Да, он чувствует себя нужным, он чувствует себя полезным другим людям. Это очень здоровское ощущение. Да, важно учить себя этой мотивации. Вы тоже можете это сделать. Например, один из таких простых способов – это морковка спереди и морковка сзади. То есть уже тогда, когда вы прописали себе цели, об этом я рассказываю в отдельном видео, как правильно ставить цели, вы также можете его найти, то уже после этого необходимо все равно себя мотивировать, потому что, как правило, мотивации хватает недели на две, на три, а дальше уже она идет на спад, и необходим какой-то стимул, необходим какой-то толчок, чтобы все-таки продолжать делать. Что такое морковки? А морковка спереди – это тот самый вкусный-вкусный-вкусный бонус, который вы себе позволите, когда сделаете очередной определенный шаг на пути к вашему предназначению. Да? Это что-то может быть приятное, это не обязательно денежный бонус. Это может быть поход в дорогой спа, это может быть поездка за границу, это может быть да, тот, тот же самый суши-ресторан, если, например, вы очень редко себе это позволяете. И наоборот, морковка сзади. Это то, как вы будете себя наказывать, если вы вдруг отказались и не захотели что-то сделать. Например, вы поставили себе целью делать зарядку каждый день. Вот вы делаете, делаете, тут с утра просыпаетесь, что-то погода не такая, что-то желания нет, настроения нет. Да, вот, пожалуй, сегодня я не буду делать зарядку. То есть, чтобы вот такого не происходило, нужна морковка сзади. Что вот если вы не сделаете хотя бы один день в неделю, то вы лишаете себя чего-либо. То, то, к чему вы привыкли, то, допустим, что-то приятное, то, что вам очень-очень нравится. Например, вы ездите на автомобиле. То есть неделю я буду ездить в метро, в толпе, в час пик, да, вы лишаете себя автомобилем. Вам, естественно, не хочется этого делать. Поэтому это тоже э, такой некий мотиватор для того, чтобы заставить себя что-то сделать. Нужное и, главное, на пути к своему предназначению. А если совсем нет настроения, что в этом случае может помочь? А есть такая тема, называется она «Аффирмация». Вы подходите к зеркалу, даже если вы унылый, а, грюмый, и вам ничего-ничего не хочется. Вы стоите пять минут и улыбаетесь, потому что вырабатывается эндорфин, и реакция идет уже от обратного. Да? И вы ловите себя уже на том, что вы сами начинаете улыбаться. Можете при этом а, говорить положительные фразы, мотивирующие фразы которые давали бы вам силу и энергию для того, чтобы идти к своей цели. Либо можно сделать еще такой вариант, сказать себе, я посижу, займусь этим делом только пять минут. Вот всего пять минут, и потом я сегодня больше делать ничего не буду. Как только вы садитесь на эти пять минут, вас втягивает в процесс, и вы уже оторваться не можете. Это как с интернетом, зашел на 5 минут, а оказалось уже, мышь прошла и утро наступило. Вот здесь то же самое, очень работает. И работайте над своей мотивацией, развивайте ее. И я действительно верю, что у вас все получится. С вами была Ирина Бухарева. Обязательно подписывайтесь на мой канал, будет очень много всего интересного.